Right. Следующий звонок, давай. Доброе утро. Доброе утро. Меня зовут Александр. Я звоню из Днепропетровска. И я хочу сказать вам, кто меня вдохновляет. Меня вдохновляет Владимир Владимирович Путин. О как! И на что же он вас вдохновляет, Александр? <с traffics> <тан -то> на что он меня вдохновляет? Я лучше скажу, какое качество его в первую очередь мне нравится и какое качество я... Убийство, себе... убийство украинцев. Это у него главное качество. Ну это неправда. Никаких украинцев он не убивает. Он, он единственный, кто борется за Украину и спасет ее, я уверен. Но подождите, позвольте мне сказать, какое качество... Иди Батей. в жопу. Слышишь меня? Сумасшествие какой то Подонок. Тварь. Я тебе это лично говорю. Ты смеешь звонить... Во-первых, забань его, чтобы я вони этой здесь больше не слышал. Ты смеешь, скотина, звонить в эфир и прославлять человека, благодаря которому Украина чуть не погибла? Дерьмо. Давайте далее.